Всем привет! Меня зовут Данил и это канал Фальшивый Пушкин. Мы опять надолго пропали, но мы вернулись и представляем вам совершенно новый формат мультфильмов. В этот раз мы посмотрим нечто мистическое и отложим юмор в сторону. Я делаю морду кирпичом, потому что нас ожидает вполне серьезный сюжет. А увидимся сразу после. Ну что ж, приятного просмотра! Добрый день. Извините, я попал в аварию и как назло никуда не могу дозвониться. Мой телефон не ловит. Мне срочно нужно вызвать эвакуатор. К тому же я сильно ударился головой. Похоже, мне нужно в больницу. Вы не могли бы мне помочь, пожалуйста? Можно воспользоваться вашим телефоном? С моим что-то не так. Здесь нет связи. Хорошо. А можете тогда мне указать направление в ближайший населенный пункт? Как долго до него идти? До него не дойти. Замечательно. Тогда придется сидеть здесь и ждать, что кто-то проедет мимо. Никто не приедет. Так, это уже конкретно странно. Сударыня, хватит так крипово себя вести. Вы вообще Кто? Что на вас надето? И какого хрена вы вообще приперлись сюда, если даже помочь не хотите? Я здесь, как раз, чтобы помочь. А, и как же вы мне помогать намерены? У меня раскалывается голова, возможно, сломаны ребра. А вы тут шутки со мной шутить решили? Идите куда шли, до свидания. Я выведу тебя отсюда. Дай мне свою руку. Кто за... Кто ты? Нет! Без меня тебе отсюда не выйти. Нет, что это? Я что, умер? Еще нет. Тебе осталось недолго. Я не хочу, чтобы ты здесь остался один. Разряд. Поднимите до 7000. Разряд. Так, все. Мы сделали, что могли. Запишите. Остановка сердца в 17.31. Вследствие многочисленных повреждений от аварии. Грузите тело. Возвращаемся. Возвращаемся. Надеюсь, вам понравилась история. Если это так, то дайте нам об этом знать, пожалуйста, в комментариях, и мы будем периодически выпускать новые эпизоды. У нас уже есть три готовых сюжета с подобной тематикой. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, делайте репосты. Если хотите поддержать нас с забавкой и угостить кофейком, то можете сделать это через Donation Alerts, там внизу по ссылке. Огромное спасибо всем донаторам с прошлого мультфильма. Вы просто супер, ребята. Мы вас обожаем. Анахронизм, а ты вообще суперзвезда. Также огромное спасибо каналу Киноплейс за их чудесный дубляж. Ну что ж, увидимся в следующем мультфильме. До скорого!